Сумма выплаты за исправный боевой вертолет Воздушно-космических сил РФ составляет 500 тысяч долларов. Для реализации этой возможности вам нужно сдаться украинским властям вместе с вышеуказанной техникой. Ваша анонимность и личная безопасность гарантируется. Вы и ваши родные можете стать обеспеченными людьми, покинуть РФ и более никогда не выполнять преступных приказов. Вы можете стать свободными и богатыми. Частоты для связи с украинскими диспетчерами вам известны.